Сергей Кочнев, Григорий Беркович. Шкаф. Грустная комедия конца 90-х прошлого века. Действующие лица. Галя, около 40 лет. Меньше. Юрик, около 40 лет. Больше. Безработный, бывший капитан буксира, муж Гали. Леонид Алексеевич. Коллекционер, ценитель старины, возраст преклонный. Виктор. Младший брат Гали, любитель выпить. Выглядит много старшей сестры, производит впечатление на женщин, щеголяя латинскими выражениями. Владимир Вальдемарович, другой, Ваван, слуга народа, однокурсник Юрика, никак не избавится от замашек братка. Одет столь же шикарно, сколь и безвкусно. Макс, телохранитель Вована и компьютерный гений, в его поведении чувствуется выучка ветерана спецслужб. Ученик плотника Краснодеревщика, он же Петр I. Мастер и кейман, голландский плотник. Меньшиков, сподвижник и друг Петра I. Поволоцкий тело, царедворец. Слуга, Меньшикова. Юлия, переводчица. Юна, обаятельна, остроумна. Икейман, потомок мастера Икеймана, дотошен, по-русски говорит с трудом. Анжелика, охотница за мужчинами. Мария, официантка, мила, опытна, но сохранила детскую непосредственность. Голос пациента из-за ширмы. Действие первое, картина первая. Проза жизни. Двухкомнатная типичная квартира. Налево дверь в кухню, направо в спальню, прямо входная дверь. Видимо, перегородка сломана, поэтому прихожая и комната составляют единое помещение. Слева от входа стоит огромный старинной работой резной шкаф. Видно, что местами он попорчен домашними реставраторами, подкрашен не в тон, но все равно производит грандиозное впечатление. Слева около стены на авансцене стоит стул. Над ним на гвозде висит стульчак, над стульчиком капитанская фуражка, потрепанная штормами. Напротив, на стене в рамке какой-то официальный документ: диплом, сертификат и нечто в этом роде, и рядом свадебная фотография. Все неопрятно, запущено. В остальном это такая же типичная квартирка, как и миллионы других. На обеденном столе почти пустая бутылка водки, два наполненных стакана, приборы, нехитрая закуска, хлеб. Заметно, что было накрыто наспех, дежурно. Из кухни доносится обычный банальный домашний скандал. Женский голос «Ты сволочь! Мне всю жизнь испохабил! Мразь алкоголическая! Устрою я тебе день рождения!» Мужской голос восклицает что-то нечленораздельное. Женский голос — не ори, тварь, ребенка разбудишь, прибью. Мужской голос бормочет что-то тупомутно мутно, ласковое. Женский голос — выйди, не лезь ко мне, я сказала, и пить я с тобой не буду. А, -а, а Глухой удар. Похоже, что мужчина упал. Некоторое время слышны неразборчивые женские причитания и всхлипывания. Затем из кухни на уровне пола появляется голова. Это на четвереньках выползает Юрик. Вид у него, как полагается, щека расцарапана, волосы копной, расстегнутые штаны держатся на одной подтяжке. Он с трудом поднимается, хочет вернуться в кухню, но дверь перед его носом... Захлопывается так, что он отлетает в сторону. Юрик. «Ах так, су! Держитесь! Значит, так, ладно! Я уйду! Я тебя так уйду!» uh, «Су! Я со -с -с совсем уйду!» Подхватывает детский школьный рюкзачок, вытряхивает содержимое. «Узнаешь у меня тогда!» — Это я тебе день рождения устрою. Посмотрим тогда. Загребает в рюкзак продукты со стола, туда же сует недопитую бутылку. — Ладно, сага, ака, погавка и без меня. Забирается уходить, но возвращается к столу и одним глотком выпивает почти полный стакан водки, даже не поморщившись. — Смотри, тварь! Тварь, слышишь? Дверь! Ты тварь, где дверь? Дверь где? Достает из кармана штанов ключи, направляется к двери, но утыкается в шкаф. А, вот дверь. Нашел. Начинает ковырять ключом в замке. Естественно, открыть не может. Зараза, гайдюка. Ладно. Ты за запертая, а я упертый. Швыряет, что есть силы ключи. Пол двумя руками хватается за ручку дверцы шкафа, тянет к себе, дверца распахивается. Оба-на! Вот так терпение и труд, и гру грубая мужская сила творят чудеса. Пошел я! А Адье! С грохотом валится в шкаф, дверца за ним захлопывается. Из кухни прижимая платок, к покрасневшему носу появляется Галя, на глазах слезы. — Что ж ты, пакосник, делаешь? Что ж ты без руки все ломаешь? Жизнь мою сломал, так еще и... — осматривается Юрика нигде нет. — Ушел... «Ушел ведь паразит! Кровосос! Уполз, гад ползущий!» Подбирает с пола ключи, присаживается к столу, тяжело вздыхает. ёй ёй ёй ёй ёй ёй Начинает прибирать. Звонок в дверь, встрепенувшись. «Нет уж, милый друг! Уходя, уходи!» Хватает второй стакан с водкой, бросается к двери. «Вот тебе день рождения!» распахивает. Дверь плещет водку туда. За дверью совершенно незнакомый мужчина с газетой в руке. Мужчина «Здравствуйте!» Он так растерян, что стоит с открытым ртом, не понимая, что дальше ему делать. Галя, ойкнув, бросается к столу, приносит полотенце, начинает вытирать мужчине лицо. «Простите, ради бога, я думала, это Юрка». Мужчина бормочет нечто вроде «Ерунда, подумаешь, даже смешно». Галя начинает расстегивать ему рубашку. Мужчина «Не, не нет, не надо, что, что вы?» Галя «Да вы не, не волнуйтесь, я утюгом высушу. Вот, пока набросьте». Подает с вешалки пиджак. Мужчина, явно стесняясь, снимает рубашку, протягивает Галя, сам надевает пиджак. Галя «Минутку!» «Посидите здесь, я сейчас!» Уносит мокрую рубашку в кухню. Вероятно, там не только готовят еду, но и гладят тоже. Какое-то время мужчина сидит молча, осматриваясь вокруг, нюхает руки, залитые водкой, тихонько посмеивается. Потом встает, подходит к шкафу. Внимательно его разглядывает, напивая негромко. «Капитан!» — Капитан, улыбнитесь, ведь улыбка это. Берется за ручку, хочет открыть дверцу, но в это время появляется из кухни Галя. — Вот и все! — протягивает рубашку мужчине, потом э, прыскает в кулак. — Извините, ради бога! — глупо, ужасно! Мужчина, надевая рубашку, не, не, нет-нет-нет, правда, ерунда, меня Леонид Алексеевич зовут. А вас, Галя, Леонид Алексеевич, Галина, я по объявлению к вам. Галя удивлена. Какому объявлению? Мы ничего не подавали. Леонид Алексеевич раскрывает промокшую газету. Фух, извините. Вот, продается. Вы шкаф продаете? До Галии мгновенно дошло. Паразит! Ничего мы не продаем. Извините, ради бога, еще раз. Это муж. Это его деда шкаф. Он на свадьбу нам подарил. М -м -м, на водку ему, алкоголику, деньги понадобились, зараза! И ведь мне ничего не сказал. Леонид Алексеевич, подождите. Вы не спешите отказываться. Ваш шкаф Тысяч двести стоит. Галя, что? Вот это рухли двести. Вы сказали, двести, Леонид Алексеевич, двести тысяч. Галя, да кому он нужен? Леонид Алексеевич, мне нужен. Прямо сейчас могу деньги отдать. Подумайте, двести тысяч. Галя, да поймите, не в деньгах дело. Это подарок. Дедушкин подарок. Нам, на свадьбу. Он в 20-м году из австрийского плена на телеге приехал и шкаф этот привез. Ему помещик за хорошую работу шкаф, и телегу, и сапоги, и там еще что-то такое подарил. Граммофон, что ли? Я не помню точно. Это память. Понимаете, Ленин Алексеевич? Мы понимаем. Знаете ли, я коллекционер. Меня такие вещи очень интересуют. Очень-очень. Вы все-таки подумайте, и если что, вот мой телефончик подает Гале визитку. Только вот этот верхний, это рабочий, меня надо позвать. После небольшого раздумья. А если я 300 тысяч дам за него? Произнесенная сумма явно ошарашивает Галю. Она садится на стул, закрывает лицо руками. Ой. Правда? Прямо сейчас? Машину, грузчиков найти — это не проблема, а? Галя, не знаю я. Правда. Ничего не понимаю. Телефон второй месяц отключен. Формы спортивной у ребенка нет. Газ грозят отрезать за долги. Юрку на работу уже полгода не берут, говорят, алкаш. А он с горя. Я знаю, он капитан, указывает на сертификат в рамке. Леонид Алексеевич с интересом его рассматривает. Ему море нужно, океан, а не буксир-калоша. У него завтра день рождения. Поднимает лицо к Леониду Алексеевичу. Кто вы? Откуда вы? Встает, идет на него. Не могу я. Я не могу решить. Понимаете? Леонид Алексеевич мягко. — Понимаю, понимаю. Вы подумайте и обязательно мне позвоните. — Хорошо. Галя устало кивает. — Вот и замечательно. Я пойду пока. До свидания. Направляется к двери. Галя идет следом, открывает дверь. Леонид Алексеевич останавливается на пороге, пожимает ее руку двумя руками. — Звоните мне в любое время. — Хорошо. — Хорошо. Делает шаг за дверь, но возвращается. А, знаете что? Если к вам еще придут про шкаф узнать, скажите, что вы его мне продали. Угу. Гали кивает. Ой, идиот, забыл. Вот задаток. Раздумаете, вернете. Достает бумажник. Галя испугана. Нет, нет, нет, нет, не надо, что, что вы? Я не привыкла. Леонид Алексеевич, до пустяки. Берите, берите. Настойчиво, почти насильно вручает Гали деньги. И еще. Если сумма, кажется, вам недостаточно справедливой, вы позвоните и скажите. Галя, что? Скажите, сколько вы хотите. Договорились? Ситуация, манеры Леонида Алексеевича, его мягкий выговор. Все действует на Галю как гипноз. Она почти безвольно кивает и еще раз протягивает руку для прощания. Леонид Алексеевич мягко, снова двумя руками, пожимает ее руку и, поклонившись, по-старинному уходит. Галя закрывает за ним дверь. Некоторое время стоит, прислонившись к ней спиной и тупо глядя на деньги в руке. Потом, как бы очнувшись, идет к столу, шлепает деньгами, как колодой, карт, затем подходит к шкафу и пинает его со всей силы. Паразит! Неожиданно дверца шкафа распахивается с треском, и из нее шагает в комнату Юрик. Глаза у него безумные, но с первого взгляда заметно, что он абсолютно трезв. Галя от испуга отскакивает в сторону Юрик. — Галя! Я вспомнил! Я... Я вспомнил, Галя! Понимаешь? Не попадая в ноты, но громко поет. — Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Галя... — Ю, Ты? Откуда? — Юрик... — Оттуда. — Капитан... «Подтянитесь!» «Галя, из шкафа?» «Юрик, не знаю!» «Не мешай!» «Только смелым покоряются моря!» «Галя, а как ты туда попал, в шкаф?» «Юрик, не знаю!» «Наверное, заблудился!» «Ой!» «Мне бы сесть!» С трудом идет к столу, Галя его поддерживает. «Юрик, Юрик, что с тобой?» — Не знаю. — Ой, Галочка, мне бы... Во, вот воды бы мне. Галя наливает воды. — На! Юрик жадно пьет. Она в смятении внимательно смотрит на него. — Господи! Да ты же трезвый, что ли? Маковка моя! Что с тобой случилось-то? Юрик. — Ну ты ж, мать! «Видишь, сама. Трезвый я. Такая вот штука неприятная. Ой, состояние такое странное, тяжелое. Что-то не так со мной, Галочка. Что-то совсем не так. Знаешь, я боюсь. Страшно мне, Галя. Юр, слышь, Юрочка... А может ты заболел? Может вот наливает стопку, протягивает Юрику, выпей, чуть-чуть, Юрик. А, ага, ага, да, спасибо. А что это? Как что? Водка. Юрик подносит стопку к рту. Пауза и отставляет в сторону. Не, не хочу. Потом, может быть. Галя в ужасе. — Юрочка, миленький, что с тобой? — Не мучай меня, родной. А? Скажи, что случилось? Где у тебя болит? Может, скорую? — Не, не надо. Я лучше лягу. Тяжело мне. Я лягу. Спасибо тебе, зернышко мое. Ты посиди со мной, а я вот так засыпает за столом. Галя, господи, это шо ж такое? Пробует Юрика лоб. Не горячий, дышит ровно. Еще и трезвый. Темнота. Картина вторая. День рождения. Кошмар Юрика. Стол накрыт ко дню рождения. Юрик в предвкушении Ходит вокруг стола уставленного соблазнительными бутылками. А, к сожалению, день рождения Рената в магазине и не видит. Тарам-пам-пам! открывает банку с огурцами, вилкой выбирает самый маленький и аппетитный, наливает в стакан водку престижной дорогой марки. А -а -а. Только раз вага. Аду. Здрав буди, боярин. Выпивает. С отвращением выплевывает. Не понял. Зараза. Съедает машинальный огурчик. Делает круг вокруг стола. Выбирает еще один огурчик. Наливает, выпивает. Выплевывает. Зараза. Зараза, зараза! Подходит к шкафу, от злости пинает его. Потом постукивает, осматривает, даже нюхает. Зачем-то грозит кулаком мне. Пацаны, меня так просто не возьмешь. Возвращается к столу, наливает стакан, нюхает. С отвращением ставит на стол. Так, глазам своим не верю, рукам не верю. «Роту не верю, носу не верю, печени не верю, сам себе не верю. Это что такое происходит? Это я паршивый стакан водки не могу в себя влить?» — делает из бумажной салфетки шарики, затыкает нос, полотенце завязывает глаза. Нашаривает стакан и опрокидывает одним махом в рот. Тут же срывает полотенце, отчаянно плюется, Хватается за горло, стонет, корчится, обрушивается на пол. Меняется свет, как будто включили неоновые лампы. Голос. Не мучай продукт. Юрик. Да пошел ты! Знаешь куда? Голос. Говорю тебе. «Не мучай, продукт!» Ю... «А? Кто это?» «Я? А кто же еще?» Юрик вскакивает, хватает со стола бутылку за горлышко, осматривается. «Никого нет». «Лучше выходи! Я тебя найду!» Юрик продолжает поиски, несмотря на тишину. «Эй! Хватит дурку гонять! Вылезай! Не бойся, бить не буду!» «Тишина!» «Ладно, ставлю бутылку на стол. Все, видишь? Выходи. Не знаю, кто ты!» — голос. «Шкаф! Десант и шкаф!» Хохот! Юрик поражен. Голос. «Молодец! Догадался! Я шкаф!» Юрик, а «Я Юрик. Юрий. Голос. Я знаю. Юрик, откуда?» Хохот. «Да уж знаю! Я тебя почти с пеленок знаю!» «Юрик, а ты? А вы где?» «Голос можно на «ты»? Не стесняйся!» «Юрик, да, можно? Спасибо!» «А ты где?» «Голос, Юрик, ты же вроде не тупой!» «Юрик, вроде нет!» «Голос, слепой!» «Юрик, нет!» «Точно нет!» «Ну вот же я, рядом!» Где? Слушай, мне надоело, выходи, давай. Хохот. Голос все-таки тупой, Юрик. Но, но, на но, но, но, я, я тебе не мальчик сопливый. Будешь оскорблять? Голос примирительно. Ладно, не вершись. Даю на водку, Юрик. На водку я себе сам заработаю. Голос не -а. На водку работать тебе больше не придется. А это почему? А потому сейчас поймешь. Повернись налево, Юрик. Повернулся. Никого. Теперь два шага прямо. Юрик делает два шага, упирается в шкаф. Ну, вот он я, Юрик. А, -а, -а ты в шкафу. Распахивает дверцу. Никого. Хохот. Голос. Юрик. Во времена моей молодости люди использовали для думания мозг. «А ты, вероятно, печень алкоголическую?» «Типичный представитель новой генерации». Юрик трет лоб, всячески пытается соображать, постукивает по шкафу, закрывает дверцу, отходит к столу, садится. «Ну, ну, я же не виноват. Вина-то чья? Чья вина? Не моя. Меня, можно сказать, упустили». Я кто? Я пробел в системе воспитания культурного человека. Понимаешь? А, не понимаешь. Сам ты тупица. Ой, про прости. А она на меня орет с самого утра. Трубит, как слониха. Катись, говорит. Сама катись. Денег ей давай, драхма проклятая. Она мне катись, говорит. Голос. Глупо. Тебя просто надо выпороть. Впрочем, уже не надо. — Юрик, а что это, почему это не надо? — голос. — А потому что ты теперь мой пациент. — Вылечил я тебя. — Понял. Юрик поражен. — Мама! Падает на стул. Хохот, меняется свет, вбегает с сумками Галя. — Юрик, что, опять? Юрик приходит от себя. — А? Кто это? — А, ты. А, — А я тут. Галя пил. — Спрашиваю. — Юрик, понимаешь, тут такое дело? Галя вглядывается в него. — Вроде не успел. Юрик встает, медленно прохаживается вокруг стола в тяжком раздумье. Долгая пауза. Галя молча за ним наблюдает. — Галя, ты... это... ты... знаешь что? — Только ты присядь, ты не пугайся. — Галя, ой, ой, боже мой... Ой, это что ж такое, Юрик? Не-не-не, не пугайся, ты-ты не волнуйся, ты вот это, вот вот это бутылки убери со стола. Лицо у Гали вытягивается. Я пить не буду. Сегодня не буду. Темнота. Картина третья. Чудеса научного познания мира. Прошло два 3 месяца. В квартире заметны положительные перемены, внешне никаких перестановок. Но чувствуется, что стало уютнее, ухоженнее, теплее. На столе накрыто к обеду. Среди прочего все-таки выделяется бутылка водки. Юрик, Галя и Виктор, младший брат Гали, смотрят телепередачу. Голос из телевизора. Таким образом, остров Сокотра является родиной Мехария Хакери, что было однозначно доказано в ходе исследований. А сейчас мы прервемся на рекламный блок. Оглушающая музыка. Виктор, что он сказал? Какая Харакири? Коля, да помолчи ты! Щелкает пультом, музыка затихает. Тебе не интересно? Виктор, а тебе что интересно? Сидят, дурь какую-то смотрят. Юрик, ведь поди чайник поставь, Виктор. Ага, сейчас. Юрик, ну, ну, поди, принеси печенье. Виктор, ага, наешься ты печеньем. Юрик, ну, тогда просто пойди погуляй. Вот тебе стольник. Виктор, стольника мало. Юрик, еще шарит по карманам. Двести, больше нет, честно, Виктор. Ладно, чё я, дурак, ч ли, Галя. Все, все, тихо, щелкает пультом. Голос из телевизора Мы продолжаем наш интереснейший разговор Итак, профессор, с чем же может быть связана такая, я бы сказал, нестандартная реакция? Виктор, какая реакция? Юрий Кегаля вместе Заткнись! Виктор шепотом Да понял я, понял, нестандартная Голос из телевизора Самое интересное тут заключается во взаимодействии продуктов жизнедеятельности Михария Ахакери с пропитанной океанической водой древесиной дуба редчайшей породы. Виктор, чё? Не, это придурок сразу... Галя, Юрик, хором. Заткнись, Виктор. Ну чё налетели, ну чё налетели? Сижу уже молчу, как рыба из норы. Ну, в смысле, мышь из воды. Юрик орёт на него. Ты можешь помолчать, Виктор? Продукты жизнедеятельности. Это что, я не понял. Юрик, дерьмо это, понял, дерьмо. Теперь понял? Виктор, «Ну, так-так бы и говорил, дерьмо!» Галя, «Слушайте, вы оба!» Виктор, «А харакири тут при чем?» Грозная пауза. Голос из телевизора, ну, такой вот получается вывод и с научной, и с обывательской точки зрения». Телепередача заканчивается, звучит музыка отбивки. Юрик, «Оба-на! Все прослушали!» Я сейчас не посмотрю, что он твой брат. Галя, спокойно, я сказала. Юрик, какое спокойно? Все прослушали из-за этого индюка. Виктор, что? Ты, ты сам индюк. Галя, спокойно. Или беру сковородку. Ты, Юрик, пробовал уже не раз. А ты, Витенька, узнаешь. Пауза. Потом все расходятся, пытаясь заняться каким-нибудь делом. Юрик наливает сок из коробки в стакан. Виктор делает вид, что ему все до лампочки. Ложится на диван, берет старую газету, держит ее вверх ногами. Галя стирает со стола воображаемые крошки. Галя фальшиво-ласково. «Мальчики, кто будет пить чай?» Нарыв прорывается. Юрий, какой в задницу чай? Я сейчас этому родственнику... Виктор вскакивает, принимает бойцовскую позу. «Только подойди, вот, вот только подойди, вот попробуй. Вот подойди, подойди, подойди». Делает мах ногой и со стоном падает. «Уй, сука! Юрик, спортом нужно заниматься, а не спиртом! Не надо водку жрать в три горла! Ту, Стонотик хренов!» Неожиданно прерывается музыка и продолжается телепередача. Голос из телевизора. «Мы приносим извинения за техническую неисправность и продолжаем разговор с нашим гостем». Профессором биохимии, иллюстратором Семеновичем Двуконечным. Вся компания замирает, затем потихоньку перетекает к телевизору. Юрик по ходу дела полушепотом Виктору. — Вякнешь? Пришибу на месте! — усаживается рядом с Галей. Виктор со стоном поднимается, присоединяется к Юрику и Гале «Голос из телевизора. Мы закончили на том, что, так сказать, симбиоз, возникающий при взаимодействии клеток, подвергшегося ферментации древесного основания и выделяемого мехария хакери-субстрата, создает благоприятную среду для неожиданных проявлений послептос големубис, или, проще говоря, скрытых возможностей данного, можно сказать, сотворчества». «Виктор, ослепший голый мубис. Охренеть можно!» Юрик и Галя зверски смотрят на него. «Понял, понял, молчу!» Голос из телевизора. Так называемый феномен избавления от алкогольной зависимости все напряженно вслушиваются. Объясняется таким образом достаточно просто. <coughs> Галя очень быстро Юрику. «Понял, придурок! Просто это все!» Виктору на всякий случай. «Заткнись! Понял!» Виктор, «Сама заткнись!» «Послушать не дает!» — Галя. «Еще слово!» — голос из телевизора. «Но досконально это, конечно, еще не изучено, а потому делать прогнозы и предсказывать результаты конкретных санаций, так сказать, достаточно сложно. Юрик. во тебе!» — показывает Галя гигантских размеров дулю. «Поняла!» — Галя встает. «Так, давно ты, однако, сковородки не пробовал!» угрожающе поднимает зажатый в руке предмет. Телевизор неожиданно замолкает, слышится только шип. Звонок в дверь. Галя. «Ой, это Шелонцевы, наверное. Они мне звонили. Идет открывать». Юрик щелкает пультом, потом подходит к телевизору, стучит по нему. Галя в это время открывает дверь. Входит Вован. Владимир Владимирович другой. Бесцеремонно отодвигает Галю. Проходит к столу, садится, берет бутылку водки. Оценивающий разглядывает. Все ошарашены. Молча наблюдает. Ваван «Макс! Интернет им тоже отруби!» Голос из-за входной двери. «Нет у них интернета!» Вован. «А водка, смотри, хорошая!» Юрик. «А поздороваться?» Вован. «Заткнись, козел!» «Слышь, Макс, интернета нет, а водка...» «Ох, глянь, не моя ли эта водовка?» «Гадом буду моя!» «А точно, мой заводик!» Открывает бутылку. «А чего вы в натуре с татуями тут?» «Макс! Макс, я тут им по-людски, а не с татуями. Разберись. Появляется Макс. Вы чё, не поняли? Демонстративно откидывает полу куртки, достает из кобуры пистолет. Чё, не уважаете? Утверждается, прислонившись к шкафу. Виктор у у, -у, -у уходит на диван, открывает газету, читает. Делает вид. Юрик и Галя мнутся в замешательстве. Юрик, Воло, не слушая, быстро аж свое выкинули. Че, не поняли? Нахрен мне ваши тряпки! Ну чё, не поняли? Вот это вот, вот это вот говно встает, идет к шкафу, открывает дверцу и начинает выбрасывать из него одежду. Нахрен! Тух, ля, руки запачкал. Макс, сортир, умывальник, где тут у них? обращается к Юрику. Че ты, мудила, Зенки выпитил? Вода у тебя где? Макс, они тут все немые. Зови грузил, вывозить шкафчик будем. Наливает из откупоренной бутылки рюмочку, сначала поливает водой на руки, потом переливает в стакан, добавляет. Макс достает мобильник, набирает номер, что-то говорит. Ну, за мое здоровье! Юрик пантерой подскакивает, выбивает стакан из рук. Вован, ах ты сука! Всей пятерней хватает Юрика за лицо и отбрасывает его в сторону. Как разъяренная кошка бросается на Вована Галя, повисает на нем, бьет кулачками, куда попадет. Вован уходит в глухую защиту. «Макс встрепенулся мгновенно! Ну все, уроды! Мочить вас будем!» Выхватывает пистолет, целится, неожиданно распахивается дверца шкафа, Бьет Макса по руке, пистолет отлетает в сторону, дверца захлопывается, открывается снова, бьет его по лицу, Макс шатается, падает в шкаф. Юрик подскакивает. Галя, Галя, Галя, не надо, не надо, Галя, это Вовка, это же Вовка, мой однокурсник. Пытается оттащить ее прочь. Галя, Галя, перестань. Темнота. Картина четвертая. Просто чудеса! Ваван и Юрик сидят на диване. Галя у стола. Виктор на корточках с газетой в руках. Юрик, а зачем тебе мой шкаф алкоголизм? Вован, не, я по чуть-чуть иногда. Э, вот у меня здесь две пули были. Юрик, афган? Вован, какой Афган? А, нет! Нет, не «Афган», «Стрелка». Ну, то есть, по-вашему, деловая встреча старых друзей с фейерверком и боевыми искусствами. Юрик, а а Вован. Ну, теперь, печень легкая. Да, и не верю я. Излечивает в ста процентов случаев. Это мне профессор этот. А я, не обижайся, корешок, не верю. Юрик, так а для чего тогда шкаф, если не веришь? Не для чего, а для него. Юрик, у него алкоголизм? Нет, брат, у этого все тип-ток. Жена страдает. Юрик, ну так пусть приходит, ну, приезжает к нам ха-ха-ха-ха, Она корешок у нас не бывает. Уже знаешь, какой год. Все понимаешь. Ница, Хайфа, Лас-Вегас. Вот, блин, нравится ей эта Ница. Я там. Три лимона. И остров в этом... В эгейском, что ли? Не помню точно. За три ночи просрал. Понизил меня. Да, теперь я просто слуга народа. А шкаф... «Самолетом к ней, куда скажет?» Юрик испуганно к нему поворачивается. «Да ладно, не менжуйся ты, я самолет отменю сейчас!» «Макс! Макс! Скажи пацанам, отбой!» Макс кивнув, пошел. «Стой!» Макс возвращается. «Пока!» «Отбой!» «Всем ждать!» Макс кивнул, пошел. «Стой!» Макс возвращается. «А что ты молчишь?» «Чего, обиделся?» Ладно, вот тебе мороженое. Купи себе. Дает Максу толстенную пачку денег. Макс. Вуп! — Ну хорошо. Купи себе тогда зуб. Макс берет деньги. Юрий. — Подожди. На ну, вот по полощи пройдет, наливает в стакан. Водки. Доливает водой, кладет в соль, размешивает. Макс. «Пошиба!» Со стаканом удаляется в кухню. Через несколько секунд выскакивает оттуда, кашляя, держась за горло. ваванха хочет. «Что, проняло, Макс?» «Нет, не могу. Все обратно идет. Видеть не могу. Фу! фу, Жапах!» Юрик шлепает себя по лбу. «Так он же в шкафу сидел, э, лежал!» Слушай, ты сколько лежал в шкафу, Макс? М -м -мину, минут десять, наверное. Юрик, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну наливает в рюмку буквально несколько капель водки. Проводим эксперимент. Протягивает Максу. Выпей. Макс берет рюмку, подносит ко рту, лицо искажается судорогой. Он со отвращением выплескивает водку. Дрянь. Не могу. Все, все пошел я юрик многозначительно глядя на вована ну можешь не верить вован ни хрена себе долгая пауза юрик откуда ты узнал про шкаф про меня вован про тебя прости мне не интересно было я только адрес прочитал остальные странички выкинул юрик вова ну мы же с тобой пять лет в одной комнате, в общаге. Ваван, да успокойся, ты! Узнал же, вспомнил, твою мать. А что, ты меня сразу узнал? Юрий, так как мгновенно! Ты нисколько не изменился! Какие странички? Да, обыкновенные, досье. Ой, да это тебе не интересно будет. А мне. ладно, это закрытые данные. Макс! Макс появляется. «Объясни Юрию...» «Забыл твою фамилию, Юрик». «Да какая разница?» Ваван, «Ладно, объясни, откуда сведения. Ну, там, что можно?» «Макс, да что тут объяснять? Профессор наболтал». М -м -м. «Привезти его, он шамровкажет». «А, давай его сюда, он все равно там без дела тухнет». Макс пошел, вернулся от двери. «Вован!» — Дай мне ключ профессора открыть надо, он нарушниками батарее втаит. Владимир Вальдемарович грозно встает. — Какой я тебе Вован? — Я тебе Вован где? — На работе. Нашей работе. А здесь я. Видишь, это друг мой, корешок. Мы у него в гостях. Тут я тебе, Владимир Вальдемарович. Понял? Повтори, Макс, Владимир Владимарович, ключ-то дай, дайте. На, паскуда кидает ему ключ, Макс исчезает за дверью. И тут же возвращается, ведя за шкирку Леонида Алексеевича. Вид у того жалкий. Юра Галя и Виктор ошеломлены. Вован, ну, профессор Леонид Алексеевич, ну я, собственно, не понимаю. Здравствуйте, Галя. Галя машинально здравствуйте, Леонид Алексеевич. Я вам Владимир Владимирович докладывал, Вован. А ты не стесняйся, ты повтори, а мы все послушаем. Леонид Алексеевич мнется, не знает, как начать. Ты может поесть хочешь к Юрику? Можно? Юрик кивает. Возьми бутербродик, вот салатик. Галя, положи ему, а то он, видишь, стартовать не может. — Леонид Алексеевич... Не, — не, Нет, спасибо, я есть не хочу. Лучше я вот, вот эту рюмочку возьму, — Галя согласно кивает. Леонид Алексеевич берет со стола красивую хрустальную рюмку, поднимает на уровне глаз, внимательно всматривается. — Прошу тишины, мне надо сосредоточиться, — медленно вращает рюмочку в пальцах. — Очень красивая рюмочка! — Вся компания невольно смотрит на рюмку, свет меркнет, сосредотачивается на рюмке, начинается странная зудящая музыка. В полной темноте ярко сверкает хрусталь. Картина пятая. Наваждение. Когда свет снова вспыхивает, перед нами старинная мебельная мастерская. У шкафа возится ученик, старательно кладет поверх морилки лак в кресле расположился мастер с длинной трубкой в руке дремлет ученик гермастер а гермастер мастер вздрогнул тип петруш имеет бить моя ушеник, потому что мастер отдыхает тип петруш не имеет кром как коварить для ему ученик гермастер посмотри я закончил «А сюда, гермастер?» «Я другого колеру добавил. Чуть-чуть!» Мастер кряхтя встает, подходит к шкафу, всматривается. Приятно удивлен, удовлетворенно цокает языком. «Хорош, Пьетруш! Хорош!» Хлопает ученика по плечу. «Ти, Пьетруш, стал творитель, создаватель, Я тебя, хотит, обнимает!» начинает кукситься. Я перед твой хотит колени становит. Пытается опуститься на колени, но ученик его удерживает. Ну что ты, что ты, гермастер? Это я перед тобой должен на коленях стоять. Такого великого ученика, как гер и кейман, у нас в России нет. Мастер. Найн, Найн, Петруш! Я понимает, твоя хотель утешает, твой ушитель. Петруш! Я ошень много повидел. Ай-ай, как много я повидел. Ти ест немножко филикая талант. Позволь, твоя обнимает ошень. Обнимаются Мастер кратко и утирает слезу. Ученик. Ну, ну, гермастер, ну что ты, ну зачем? За дверью шум голосов, крики, влетает растрепанный и яростный меньшиков. Минь, херц! Ученик. Тише ты, тише! Что ворвался, как бусурман. Мастер, «Петруш, кто ест это?» Ученик, «Сейчас, сейчас разберемся, гермастер. Посиди, пока здесь усаживает его. А мне вот с этим вот потолковать зело охота. Что шумишь, как тать? Что уроку мешаешь?» Меньшиков, «Минхерц, не виноват. Ей-богу, не виноват. Меня этот э, расстроил ученик. «Поволодский?» «Меньшиков, он подлец! Мы с тобой третьего дни у него в гостях откушали, да и распрощались, а он, подлец, дальше праздновать вздумал. Ученик, ты, Александр Данилович, уж не донос ли мне тут плести решил? Смотри!» «Меньшиков, что ты, Минхерц!» «Ученик, а настоечка у него зело как хороша». «Ладно, Александр Данилович, докладывай». Да смотри, напраслину не вздумай возводить. Меньшиков, что ты, Петр Алексеевич, ну ты ж меня знаешь. Ученик, знаю, Александр Данилович, слишком хорошо знаю. Меньшиков, ну по что ты обидеть меня хочешь, Петр Алексеевич? Да я ведь за тебя, да за отечество наше и живота не пожалею. Вынимает из ножен шпагу, разгоряченно размахивает ей. Да ежели совру, вели. По всем губерниям объявить, что слову Меньшикова веры нету отныне. Ученик, ну ладно, ладно тебе. Эш, разошелся, спрячь оружие, тут тебе не фортеция. Говори скорее, что хотел. Меньшиков убрал шпагу в ножны. ну к я ж тебе, минхерцы, говорю. Откушали мы с тобой третьего дни у Поволодского и с миром разъехались. А он подлец. Ученик грозно взглянул на него. Ну, нет у меня для него другого слова. Как есть подлец. Все последние три дни праздновал. Как же! Царь Вишли у него в гостях побывал. Такую, прости, господи, пирушку закатил. настоечку свою всю выкушал. Так он, опять говорю, подлец, У негациантов три бочки. Самогона ихнего. Иски они его называют. «Ученик, виски, говоришь?» «Меньшиков, ну, может, не иски. «Ученик, виски, пожалуй, на наш слух лучше будет, а то иски это на вроде из юриспруденции что-то». «Как думаешь, Меньшиков?» «Минхерц, ну, как скажешь, виски так виски, а все одно самогод, прости, Господи». «Так вот, из трех бочек этого самого виска одна лишь полная осталась». «Ученик, ну и на здоровье!» Меньшиков, ты меня, Минхерц, извини, конечно. Только у Поволоцкого ты сам указ изволил подписать, что быть ему твоим представительством при посольствах и переводчиком в наших торговых негоциях. Ученик, ну, Меньшиков, у него вчера восемнадцать с половиною, а уедиенция с гешпанским послом полномочным была записана. Так он? Сейчас новое слово скажу. Минхерц. Свинья неумытая! Ей-богу, свинья! На карачках из кареты выполз, Да на ступеньках посольства и заснул. Ты, Ваше Величество, Еще грамот от казных Из гешпанского посольства не получал. Ну так ожидай в скорости. А ныне, В девять с четвертью по ихнему исчислению, С компанией наших купцов Переводчиком был снаряжен. И что ты думаешь, минхерц? погляди-ка! на переводчика и представителя. Кричит в дверь. Внесите переводчика! Слуга вносит на плече бесчувственное тело. Ученик Петр Первый с интересом наблюдает. Спроси его, Минхерс, хаша что-нибудь. Пусть переведет. Тело чуть оживает. Пробует издать члена раздельные звуки. Ничего не выходит. Смешно падает. Ученик Петр... Начинает хохотать, глядя на него, начинает хохотать и Меньшиков. Затем учитель, всеобщая хохотальная истерика. Петр не может остановиться, вытирает слезы, зажимает рот ветошью, но ну, свинья точно. Как есть свинья? Учитель сквозь смех. Что есть-то, свинья, Петруш? Петр, подожди, гермастер, я не могу. Учитель к Меньшикову. Ти ест много, говорит, я хочет твоя, говорит, что есть свинья? Меншиков, да подожди, старик, хохочет учитель в недоумении. Все смеяться, я тоже смеяться. Ха, свиня есть очень смешной, заливается старческим смехом. Петр и Меншиков успокаиваются, с удивлением глядят на него, заходится в смехе один лишь учитель. Петр, геручитель, а, геручитель, с тобой все хорошо? Учитель, ошень, ошень, Петруш, есть смешной свинья, моя давно так не смеяль. Петр темнеет лицом. Меньшиков. — зря смеешься, старик. К Петру, ты, ваше величество, на старика не обижайся, его дело известное, он старик безвредный. Ты, Минхерц, вот на этого, а Астолопа, посмотри хорошо. Он тебе гешпанское посольство знаешь, чем накрыл? Грех говорить. Он тебе, видишь, какой перевод устроил? Наши-то негоцианты с горя паруса обратные ставят. Торговать, говорят, не моем. Языков не знаем. А Петровы-толмачи, серечь-переводчики, она по канавам валяются». Петр становится грозен, чешет подбородок. «Вот, своими очами убедился, Минхерц, а то все на меня напраслину, мол, возвожу. Вот она тебе, напраслина, перед очами твоими валяется. В никудышнем обличии. Петр телу». «Встать! Встать! Собака! Тело оживает». Пытается принять какое-нибудь приличное положение в пространстве. Ничего не выходит, обрушивается на пол, что-то нечленораздельно бормочет. Учитель. Петруш, грозно ошеньки ти ест. Петр. я учитель, не мешай. Не твое это дело, старик. Пойди, присядь. Трубку вон а покури. Табачок у тебя зело злой. Ведет учителя к креслу. Я сам разберусь. Меньше кого. Башку снесу под лицу. Будете у меня знать, как Отечество позорить перед иноземцами. Самолично башку снесу. А тебе? Менчиков. Ну вот, Минхерц. Опять не угодил я тебе. Петр, молчи про хвост. Твои делишки я тоже знаю. Смотри у меня. Бить тебе, битому, батагами. Менчиков, да за что же? Минхерц. Петр, ух, молчи, говорю. Людишкам своим крикни, пусть топор несут. Буду рубить башку самолично. Здесь буду рубить. Находит обрезок бревнышка О, ты плаха готова. Поднимай его, клади на плаху. Учитель в ужасе. Что ты, Петруш? Что ты? Живая шаловека голова снимает. тип Петруш, не спознаваль демократик. тип Петруш, совсем ест дикая. Петр, отойди, геручитель, говорю тебе! Отойди от греха подальше. Учитель неожиданно смело. Них, Петруш, я не ест отойди. Ты, Петруш, моя ушейник, и старошаловек будет тебе говорить: Ты что-нибудь позабываль. Петр немного потише. Ну, говори, геручитель, говори только быстро, учитель, ты забываль моя, урок! Ошень забываль, как деревянная коледа твоя, голева, много забываль. Петр, не пойму я тебя, гер учитель, что я забыл? Учитель, ай-яй-яй, ты, Петруш, забываль моя урок. Про морской вода, мореный дуб. Я тебе толковал, ты совсем забываль. Всположай, этот больная человек, твой шкаф. Петр, что зачем? Учитель, ай, я труш, шлюшай староушитель, сполмажай для ему, потом твоя голова сама увидеть. Меньшиков, Минхерс, не серчай, давай сделаем, как старик говорит, башку снести всегда успеем. Бери его под правую руку. Петр и Меньшиков берут тело под мышки, волокут к шкафу. Учитель суетится рядом, помогает. Открывает дверцу, приговаривая «Ай, ай, какая сильно болной шалофека!» Наконец тело помещено в шкаф. Все присаживаются отдохнуть. Учитель раскуривает трубку. Тип Петруш, всегда слушай старый шалофека! Старый шалофека, плохой нихт сказать! Сердить не надо, надо надо, э, э, как по-русски, мой не знает сказать. Петр, ладно, ладно, гермастер. Я тебя очень хорошо понял. Ты меня прости. Пошумел я тут маленько. Мы с Александром Даниловичем пошуметь-то любим. А? Александр Данилович, любим? Менчиков. «Любим, Минхерц! И пошуметь, и повоевать, и любить любим, и песни поорать тоже зело любим. А скоро и корабли полюбим строить, а, Минхерц?» «Пётр, а что? Сколько ж мечтать-то можно? Пора и дело делать. Гермастер, ты меня отменным плотником да краснодеревщиком выучил». Учитель, ай, ай, Петруш, я есть подаривать для тебя этот твоя первый шкаф. Достает бутыль, наливает всем. За твой феликая талант моя поднимает. Петр с ним чокается. Ах ты, дорогой ты мой гермастер, шкаф — это хорошо, но не для этого я у тебя грыз. Шкаф — это мелочь. Это баловство. Встает, подходит к шкафу, стучит по нему. Ладонью с треском распахивается дверца, и совершенно трезвое тело шагает из шкафа. Тело. Государь, душой и телом, весь готов служить тебе. До гробовой доски. Петр удивленно поворачивается, смотрит на Меньшикова. Свет концентрируется на рюмке в руке Петра. Потом темнота. Картина шестая. «Послевкусие». Неожиданный голос из телевизора. «Позвольте поблагодарить нашего гостя за столь обстоятельный и необыкновенно интересный рассказ об этом еще малоизученном явлении». «Музыка отбивки». Ваван! Макс, Макс, ты телек включил? Макс, неа, я антенну просто подсоединил. Ваван, выключи нафиг, все равно все уже пропустили. Макс выключает телевизор. Странная пауза, все как будто переживают только что увиденное. Леонид Алексеевич вертит рюмку в руке. В общих словах, вот так. Вован, Юрик и Виктор хором. А дальше-то что было? Смотрят друг на друга. Леонид Алексеевич, подробности, к сожалению, неизвестны, документы не сохранились. Однако точно могу сказать, что необычайные свойства атмосферы внутри данного шкафа и мощные послепта с Голимубис, то есть скрытые возможности, документально зафиксированы еще в конце 17 века придворным лекарем Петра Первого, доктором Блументростом». «Юрик, подождите! А как он в Германию попал? Дедушка мне его из Германии привез на телеге, когда из плена возвращался, Леонид Алексеевич. А вот здесь, дорогой мой Юрий, мы ставим большой знак вопроса. Привез, не привез, кто знает?» «Юрик, как это кто?» «Я знаю. Мне отец рассказывал, а ему рассказывал сам дедушка». Мне дедушка тоже рассказывал, только я тогда еще совсем маленький был. Не помню. Он же нам на свадьбу этот шкаф подарил. Сам уже не мог прийти. Открытку написал. Галя, где открытка? Галя, Ха -ха, открытку эту я с того времени не видела. Куда ты ее задевал? Понятия не имею. Леонид Алексеевич, ну вот, вопросов, значит, больше, чем ответов. Вован. Один ответ я точно знаю. Юра, будем лечить? Галя, будешь главврачом? Ты, Юрик, зав. отделением шкафотерапии, ну, а я юридическая и силовая поддержка. А? Что молчите? Юрик, а этот Вован... Кто этот, Юрик? Ну, самый... в смысле, жена его... Вован, а, этот, а, ничего, перетрем. Жена, она зачем нужна, Юрик, зачем? Чтобы ждать. Вот пусть ждет. Все, я решил. Макс, Макс, Макс, что? Вован, что там у нас с лицензированием оказания медицинских услуг? Давай выясни по-скоренькому, и чтоб завтра готовый пакет всех бумажек был здесь. Темнота, картина седьмая. Прием ведет профессионал. Та же квартира, превращенная в лечебный кабинет. Виктор сидит за столом, перед ширмой, в белом халате. На столе монитор компьютера, на мониторе пассианс сынка. Виктор сосредоточен на игре. Оглядывается, достает из-под бумаг плоскую фляжечку, с удовольствием глотает, выдыхает, грозит кулачком в сторону шкафа. Голос из-за ширмы. «Можно?» Виктор, следующий. Проходите, садитесь. Садитесь там на стул. Нет, нет, нет, нет, из-за ширмы выходить не надо. У нас полная э, автономность. Голос, вы хотели сказать анонимность? Виктор, да, да, да, это тоже полная. Так, я буду задавать вопросы простые, а вы на них должны отвечать. Ясно? Голос, ясно. Виктор, отвечать надо громко и четко. Компьютер фиксирует все. Понятно? Голос, понятно, что ж тут непонятного? Мало ли я на вопросы отвечал? Виктор, тогда поехали. Нус! Блинс! Вопрос первый. Фамилия? Голос. Так вы же сказали, анонимно у вас. Виктор, от елки-палки, я ж не паспорт прошу. Трудно фамилию придумать. Голос зачем? Виктор, для отчетности? Голос. А, странно. Ну ладно. Пусть будет Иванов, Виктор, ну блин, <смех> чуть что сразу Иванов Сегодня уже 32 Ивановых были, нашли крайнего Что у вас, фантазии не хватает? Фамилию придумать не можете? Голос, ну хорошо, хорошо, не волнуйтесь, у меня есть фантазия Сейчас э -э -э, Петров, Виктор, понятно 25-й за сегодня Петров Так, запишем, запишем вы тут к нам приблудились. Запишем приблудский. Голос. А, ну пусть. Виктор, имя. Голос. Э. Виктор Э. Запишем. Как мы вас, комрад пациент приблудский, запишем? Запишем мы вас. О, комрад подойдет? Голос. А, пусть комрад. Виктор Текс. С чем вы к нам пожаловали, мусье комрад приблудский? Голос. Ну, «Как? С чем?» «Ну, так, как все, тут говорят, от зависимости освобождают. Виктор, ну, положим, освобождают, квантум сатис, как говорится. Вопрос, от какой голос? А какие бывают? Я думал только от алкогольной. Можете говорить громко, тут все свои голос. От алкогольной, Виктор, О, брат, камрад, узко мыслите, мы от всяких освобождаем». Например, от баб, например. Голос. Ха -ха, у меня эта зависимость тоже есть. Но она меня не беспокоит. Виктор, это пока. Пока не по гряз так сказать в пучине. Голос. Нет, я за алкоголизмом. Ой, вернее, я от него пришел. Виктор, прям таки от него, от самого. Шучу, шучу. Голос. Но я уже понял. А гарантию вы даете? Виктор, гарантию, мил человек, комрат. Только Господь может дать. А у нас тут, извиняюсь, наука, механика Харакири. О, брат! Голос, какая Харакири? Виктор, да ты не боись, это по-нашему, по-научному. А по-вашему, по-простому, залезаешь в шкаф и каюк. Голос, как каюк? Виктор, алкоголизму твоему. Раз и навеки вечный, усек. А ты гарантию. Прям обидно даже, да чего народ у нас темный? «Ведь уже скоро 21 век. Голос: «Ну, вы не обижайтесь, пожалуйста!» «Виктор, да что мне на тебя, дорогой ты, наш комрад, обижаться? Когда мы на Марс уже глядим, можно сказать, близоруким взглядом безоружным!» «Голос, невооруженным!» «Виктор, да-да-да, точно, им голос! Я, конечно, дико извиняюсь, но при чем здесь Марс?» «Виктор, Марс, дорогой мой комрад, ни при чем! На нем воздуха нет!» Вот вы можете без воздуха? Голос. Нет, нет, что вы? Как же? Как без воздуха? Виктор. а-ха-ха, Значит, без воздуха, пожалуйста, а без водки? А? А? Голос, ну, я думал, тут лечат. Виктор, да не трясись ты, марсианин, у нас узкая специализация. Стопроцентный результат. Тут тебе полный ослептус голой мубис. Это по-нашему, по-научному. Был алкаш, раз и нет алкаша. Голос, знаете, я лучше пойду. Виктор, да ладно, комрад, шучу, я вылечим и вас вылечим, и алкоголизм ваш вылечим. А вот без процедур вот так, чтобы самому волю в кулак и никак. Голос, не получается, пробовал, не получается. Виктор, а, -а. ну идите, комрад. Голос, куда? В агрегат, в аппарат. Виктор, ну смелей, комрад, вперед в аппарат. А, да, в него, в него. Где платить, знаете? Голос. Знаю, там тетка сидит. Хе, тетка. Это не тетка, сестра моя. У меня от нее, кстати, тоже зависимость. И не сидит она уже, кстати. Там мужик ее заменяет на обед. Шурин, блин, деверь. Короче, муж йойный, Юрик. А я тут его заменяю. У нас карусельный принцип. Че молчишь? Че молчите? А может, хлопнем, комрад? Последний раз в жизни. Потом-то она, ради родимая, в горло тебе не полезет. А? Давай. У меня есть голос. Даже не знаю. Как-то лучше не надо, наверное, Виктор. А не надо, так не надо. Марш, камрад, в новую жизнь. пьет из фляги. Фух. Да стало все. зависимости их беспокоит. У меня, может, из радостей жизненных вот только одна эта зависимость и осталась. А пошло оно все, достает фляжку и основательно прикладывается. Темнота, антракт.